дождь Густой пеленой Стучатся дождинки В окошко Сегодня мечта Прошла стороной А завтра, а завтра Ты встретишь. Тропинка в лесу Запахла весной Земля разомлела от солнечных дней Сегодня любовь Прошла стороной А завтра, а завтра ты встретишь Вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди, как в поле роса, как в небе звезда, как в море. Пусть будут с тобой, с тобой навсегда Большая мечта и большая любовь Не надо!